Уж если сам Аристарх Карлович решил потревожить свои сбережения стала быть причина весомая Окна Стандарт от компании Калева Для людей с невысоким достатком, ценящих высокое качество